всем привет сегодня 22 число огонь горит уже сутки вчера был очень серьезный день и я считаю что мы действительно перешли в некое новое время сегодня у нас идет дождик очень приятный и очищающий и вот пока горит костер мне пришла в голову такая идея Как говорится куй железо пока горячо и вот на фоне нынешних обстоятельств, мне кажется очень своевременным было бы сделать один маленький ролик на слова знаменитой песни «Вставай, страна огромная». Примерный сценарий можно сделать так, да? Первые слова «Вставай, страна огромная», «Вставай на правый бой». На этих словах Идет видеоряд с одиночными пикетами, которые проходили по всей России за последние 2-3 года. Там был человек, который сделал, например, портрет Путин, вор, там как-то могилу поставили. Та же девочка из Ростова с этим плакатом знаменитым. Далее идет, идут слова «С путинской силой темную. И на этих словах можно, естественно, показать самого и э, его друзей олигархов, э, там, Усмановых, Абрамович и, ну, в общем, высший эшелон э, злодеев. Далее с проклятой ордой. На этих словах, соответственно, уже ряд поменьше. Там, панфиловый, песковый, соловьевый, ядросый, болельца э, и не знаю. Вот, чтобы вот лица, лица, чтобы всех мы их видели в лицо. Далее, пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. На этих словах можно вставить видеоряд из Хабаровска, из Шиеса, из всех тех мест, где люди выходили на улицу не по одному, а уже в некотором количестве, показав, что мы народ и мы едины. Ну и, соответственно, когда заканчиваются слова, можно показать Беларусь, можно показать столкновения опять же с полицаями и когда заканчиваются слова песни короткое выступление саши габышева очень важно чтобы вот он там буквально два слова сказал про народа власти там вот, кулаком по столу стукнул твердо заявив о правах народа вот такой короткий маленький ролик и единственное что я не умею делать вот эти ну, вообще не умею делать видеоряды. Если кто-то поможет, я могу даже напеть мелодию, ну, вернее слова. опять же, я не оперный певец, ну, дело ж не, не в этом, а, а в идее. Вот, вот такая идея, и хотелось бы услышать ваши отзывы на этот счет. И если кто-то может помочь, то давайте сделаем. И я могу выложить этот ролик от своего имени, чтобы к вам не пришли смешарики из ФСБ. Может, конечно, пришлют Петрова с Васечки, нам тут шпили Мачу Пикчу смотреть. Ну, это уже будет другая история. Всем удачи, ребята, и я Русь, жду ваших отзывов.